Наманган и Сурхан дарем, Дорогие мои друзья, Сурхан дарем. Uh, правильно, если все-таки выразиться uh, Будут воевать сейчас в матче Best of 3 за вылет в нижнюю сетку И за проход далее Команда наманган uh, Начинает в обороне на карте Нюк Сурхон будут начинать в атаке В атаке, конечно, на Нюке начинать Ну, прям такое себе Лично я вообще карту Нюк не Всегда практически недолюбливал uh, Ну и начинать на ней в атаке Даже если и получалось играть Именно на этой карте, то это было прям Ну, совсем-совсем-совсем беда в общем, пока начало для даманганцев весьма и весьма хорошее. 3, 4 и 5 минусов. Все 5 фрагов залетело сейчас, в общем-то, по коллективу Сурхон Дарьо. И в результате наманганцы выигрывают первый раунд. Давайте знакомиться с составами. Команду Наманган представляют Азарт, Папик, Робз, Адоти и Джапа. Команду Сурхон Дарек представляют э, ППП, Бункер, Акс, Unnamed, безымянный, и Сурхан, нереальный. Вот такие вот составы. Надеюсь, что зрители знают большую часть из этих игроков. Ну, во всяком случае, с Наманганцами мы знакомы еще по предыдущим турнирам. Но вот ребята из команды Сурхан это уже, так сказать, на трансляциях новички. Ну и надеюсь, покажут они себя с лучшей стороны. Ну, а Доти сейчас расстрелял частично игроков команды Сурхон. Дарё и Папик с Робсом завершают этот раунд весьма быстро и с минимальными потерями на выигрывают вражеский экономический раунд. Ну, почему с минимальными потерями? Потому что погиб Джапа, но невозможно, наверное, провести так раунд, чтобы никого не потерять. А, потому что на экономических раундах атака, как правило, держится а, более кучно и из-за того, что их куча, как правило, их вроде проще убить, но они демейдж дили этим облаком, так скажем, но ну, а носит тоже очень не кисло. Азарт забирает первого, забирает второго, достает нож. Ха -ха -ха -ха. Робс, Робс забрал Азарта, Папик с прострела убил Акса. В общем, ну катавасия сейчас получилась такая весьма-весьма необычная а, Под рампами Тем не менее, на Манганс Девайс на раунд не отдали, хотя были на самом деле. Предпосылки достаточно неплохие. У Сурхон Дарю, я имею в виду, были поп попытки, так скажем, выиграть этот раунд. Если удалось бы продавить изначально Азарта, тогда в таком случае, я думаю, может, и получилось бы что-то получить. Но уж не знаю. Не знаю, насколько это будет... Было бы, точнее, простите, не и будет, а насколько это было бы успешно. Но, по всей видимости, мы этого бы и не узнали никогда. Но и не узнаем, конечно же. Салам алейкум из Таджикистана. Сунатула, надеюсь, правильно поставил ударение. Приветствую вас и вам тоже. А -а, саламчик. Заезжаем. Заезжаем в четвертый раунд. Это, между прочим, первый обоюдный девайсный раунд. И вот Азарт уже со снайперской винтовки. Забирает одного из своих соперников на улице. Что, естественно, очень плохо для э, команды из Сурхон Дарьо Адоти. Далее играет на подборе и на улице забирает еще двух соперников. Аксы безымянные остаются вдвоем. Ну, конечно, ситуация э, сверхплоха для игроков атаки. Не сказать, что она не перспективна. Но вот то, что она тяжела, это да. Ну, Кусу тоже большой привет. А Дотти, уже сменив позицию, играет с другой точки. Тем не менее, даже поменяв э, свой вектор обороны, если можно, конечно, так выразиться, с Радио умудряется сделать еще один минус. Но Папик э, завершает раунд для Акса и для своей команды, конечно же, в том числе. Но завершает для своей команды-то он победой. И победа, конечно, сейчас наманганцам э, нужна. В раундах я имею в виду, Потому что во второй половине они будут играть уже в слабой стороне И запас раундов нужно делать Именно находясь здесь Саня, вчера кто выиграл? Самарканд или Нукус? А, вчера выиграл Самарканд Со счетом 2-1 Азот а, Не помню, что Акс Это же... Так, это, -то -то -то -то -то. Так, ладно, сейчас это чуть-чуть позже прочту Сейчас большое сообщение от Хасана пришло в чатик Почитаю и озвучу Пока у нас три в три, дорогие друзья, но Сурхан нереальный забирает эмочку с выбитого... Выбитый девайс, точнее, с одного из игроков обороны И реализует ее весьма и весьма неплохо Но выход последует на точку А, что уже очевидно Доти должен слышать взрывающиеся в желтом флешке Ну, Хаешку эту он не просто увидел, так еще и даже почувствовал на себе а, Джапа при этом занимает позицию на точке Б Ну и игроки атаки, по всей видимости, все-таки решают сыграть именно под позицию а, Джапы Я не Азот, а Азот, та, Санечка Я, я понимаю я понимаю, ну, как, как как вам правильно объяснить? Ну, произношение такое просто. Озот! Я, я понял, что вы озот, я же вижу ваш никнейм. Просто, ну, в русском языке, да, когда э, быстро говоришь э, какое-нибудь слово, ну, вот типа озот. Э, Иногда получается так, как будто бы слышится, что я говорю «А, Зот». Хотя на самом деле я говорю «О, зод. Ну, это такое. В общем, если вас это, конечно, задело, извините. Ни в коем случае не хотел. Так, быстро читаю сообщение от Хасана. Не помню, что Акс — это же Аркантас, бывший профессионал из Бухары. Его и Бункера плюсом взяли. Оба они из Бухары по просьбе за Сурпон играли. И Чац. Это же Мурод тоже бывший профессионал. Вот, короче, огромное количество бывших профессионалов э, участвует в этом турнире. И это замечательно. А, приветик, приветик, приветик, Витя. Так, бункер. Погибает от рук Джапы. Джапа расстрелял сейчас своего оппонента. Беда. Беда начинается для команды Сурхондар. Не сказать, конечно, что это прям что-то такое тяжелое, но потеря одного игрока это всегда неприятно. Хотите верите. Хотите, нет. Десант от джапы. Ну, можно было бы, конечно, десантироваться с меньшим потерей. с меньшими потерями лайфбара. 10 хп всего-навсего осталось у джапы. 30 было хп у азарта, но его добивает ППП. А далее получается ситуация, в которой вроде бы численное равенство, но так при этом... Смотивировано в данном раунде Как мне кажется, они дали размены минусы, уже пытаются заходить на точку Хотя здесь, конечно, не самая удачная флешка прилетела от Акса Однако удается перестрелять Папика И Джаб, кстати, тоже погибает Но, увы, ах Робс вместе с Адоти На своих позициях отыгрывают на все 100% И раунд остается за наманганцами Это первая карта Полиграф Приветствую вас! Да, она самая Ребятушки, все, кто пришел на трансляцию, огромный-огромный вам привет, приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, раскладывайтесь, смотрите, кушайте, если вдруг кушаете, приятного вам аппетита. А, ну, а у нас здесь КСК, я отправляюсь его комментировать. Под флешки попытка занятия точки А в исполнении команды Сурхондарё, но папик немножко против таких э, наглых как бы действий, однако бункер... Показывает, что на каждого наглеца найдется еще более наглый игрок в противоположной команде Ну а по результату разменялись, в общем-то, одинаково, да И даже снайперская винтовка, по-моему, есть у Сурхана, если я не ошибаюсь Да, он ее уже отжал у Адоти Ну и также Акс забрал себе автомат Калашникова Бункер пока что временно играет на дигле, но в теории тоже может что-то себе, конечно, найти Азарт Минус Сурхан Вот это вот уже, конечно, проблемка Это минус снайперская винтовка Уж как минимум, если ее можно было бы э, Не реализовать, да То, ну, можно было бы хотя бы засейвить Это тоже было бы не лишним Минус Атропса по Аксу здесь есть еще один игрок Это Бункер Ну, вот Бункер тот самый игрок Которому девайса, к сожалению, не досталось Минус Атропса И это шестой Для коллектива из Намангана Саня, когда еще будет играть Самарканд? Вот не могу точно сказать. Приблизительно, наверное, где-то в понедельник. Это сейчас онлайн играют ребята? Нет, товарищ Махмут, ребята играют по записи. То есть ребята играли на лане, этот матч был записан, и для вас комментируется сейчас по записи. А, в общем, вот, статистика. Я видел, кто-то просил, кажется, Умит просил. Вот статистика по киллам. Долго не могу ее демонстрировать, потому что все-таки идет матч, но показал, насколько сумел. Бункер уже занял позиции на точке А, кстати, со своими товарищами по команде Анемет. Минус Робс. Джапа забирает безымянного игрока команды Сурхондаре. И вот это да. Вот сейчас мы с вами, дорогие мои друзья, стали свидетелями того, как, по сути, занятая точка командой Сурхондаре, простите меня. Так получается, да, что взяли и отдали эту самую точку Хотя заняли ее В атаке это огромная проблема в принципе занять точку Но удалось, удалось, что самое интересное, ее занять Но, к несчастью, не смогли удержать Папик, дабл килл, прыжок, ЛТВ И там, как вы видите, еще один минус от джапы был Фраг от азарта, Акс последний Где Акс? Акс у нас сидит в желтом сейчас Притаился Турикат, да, абсолютно правильно, это лан-турнир. Акс перед смертью забирает папика, но размена Тодотти приносит победу в первой половине команде из Анномангана. Эх, не будет сегодня Джеклипуфа. Да, очевидно, Юр, сегодня его не будет. Так, а Таджикистан когда играет? Сунатула не знаю, к сожалению, не знаю. Ребята, которые из Таджикистана заказывали у меня игры и комментирование своих матчей, куда-то пропали, поэтому... Я, к сожалению, не могу сказать ничего конкретного по этому поводу. Если ребята выйдут на связь и что-то закажут, тогда я, конечно же, прокомментирую какие-то матчи, проходившие в Таджикистане. Пока что нет. Пока что такой информации нет. Очередной обоюдный девайсный раунд! Азарт и Адоти по минусу. Папик, правда, падает под натиском бункера. Ну и ППП, кстати, забирает тоже Адоти. Ну, опа! Здравствуйте, ошибочка от джапа подъезжает. Теперь игроков обороны меньшинство. Но Робс, конечно, будет открываться сейчас с весьма перспективной позиции. Да и Азарт, в общем-то, из мейна тоже может... Тоже может получить по голове от бункера, по всей видимости, минус от ППП. Ну и вполне себе заслуженный раунд для коллектива а, Сурхондарю. Тап в тему в начале раунда, пока команды закупаются. Понимаю, активно и охотно понимаю вас, Радо. Но это на самом деле весьма и весьма проблемно делать, потому что... Ну, я уже рассказывал эту историю, да, потому что я привык, что на старой моей комментаторской сборке фраги показывались всегда сразу... То есть тап не нужно было нажимать. И сейчас тап нужно нажимать. Но я никак не привыкну к этому, вот, <laughs> что его нужно нажимать. Ну, обычно я в целом всегда в конце половины, э, что первый, что второй, показываю тап, чтобы все люди могли увидеть счет, ну, итоговый счет первой половины. В любом случае будет запись, по записи можно... Нажать на паузу, да и посмотреть. бункеры Джапа размениваются сейчас на улице. Ситуация 4 в 4. Ну и, в общем, атака пока что занимает позиции весьма и весьма различные. Это позиции, как на инсайде. Санин Бухара завтра будет играть? Да, да, будет завтра играть команда Бухара-1. Ну а сегодня, кстати, будет играть команда Бухара-2, если что. Вот э, пытается сейчас безымянный пистолетом открывать-закрывать двери. нормально абсолютно, кстати говоря, за бинди на Маус 4 или 5. Нет, тогда я буду слишком часто нажимать тап. Потому что я постоянно пальцем э, зажимаю. Робс э, минус ППП. Суркан нереальный. Забирает Адоти и тут же погибает от рук Джапы. Робс при этом пытается не выпустить из желтого соперника. И в результате безымянный все-таки открывается под спрейдаун своего оппонента. 9-2. Саня, сколько платит тебе за комментирование? Озот, э, в моей э, группе ВКонтакте есть все расценки, я их не озвучиваю, в целом можно посмотреть. Плюс со многими командами, со многими... Ну, вот, допустим, с э, Хасаном, да, у меня, ну, достаточно неплохая скидочка ребятам идет, потому что, ну, ребята демонстрируют крутой КСик, заказывают, как правило, много матчей. Проводят крутые турниры, поэтому я ребятам всегда э, делаю небольшую скидочку по цене. И считаю это абсолютно правильным и хорошим решением. Поэтому цены в основном обсуждаются, как говорится. Ну что, Unnamed... АФК шел. почти весь раунд, и, к сожалению, пока он стоял АФК, как вы можете заметить, раунд для его команды уже закончился. И это, конечно, огромная проблемка в том, что, ну, теперь ему нужно за 50 секунд срочно куда-то прибежать и где-то погибнуть, чтобы получить деньги. Нельзя сейвиться, иначе не дадут деньги. Ну, и вот. Нашел его папик. Минус от папика. Это 10, дорогие мои друзья. 10-2. Вон оно что, я Маус 4.5 не трогаю, так как зум и микро на них. Ну, учитывая, что я в КС не играю, у меня зум нигде, микрофон, ну микрофон у меня всегда пушту толк работает по системе. То есть сказал, заработал, не сказал, не заработал. У него с компом проблемы были. Вот такая инсайдерская информация от Касана сейчас пришла. Подзвали администратора и проблемы, судя по всему, устранили, да, потому что, как вы можете. Заметить, переименовался у нас безымянный Теперь у него никнейм просто Б Просто Б И каково оно на протяжении 11 часов комментировать Ну, я не 11 часов комментирую все таки Ну, вот вчера, допустим, 4 часа комментировал с лишним Ну, сегодня тоже где-то так же 11 часов я редко очень комментирую Такое бывает прям совсем Совсем редко В основном это где-то 4-5 часов Ну, это мне легко Нелегко. Другим, вполне себе, возможно, будет тяжеловато. По-первых, мне было тяжело даже два часа комментировать. Но сейчас, в целом, даже 4 часа не является для меня прям большим таким количеством. Взрыв бомбы и третий раунд для коллектива Сурхон дорогие мои друзья. Редко ребята берут раунды, но метко хочу заметить. Раунды, которые они выигрывают... Они выигрываются практически, ну вот, стопроцентно заслуженно Вот такой вот вопрос, да? У меня Саня на контрол И контрол не задействован Капслог вместо ничего себе Сильное решение Добрый вечер всем а, Мин Миножай Я не знаю, как это прочитать, простите меня, пожалуйста И Султанат, в общем, приветствую вас, большое вам спасибо За добрый вечерочек и вам того же тем временем, дорогие мои друзья, папик на улице забирает бункер. Неплохой, кстати говоря, спрейдаун на такой дистанции демонстрирует. И далее, как вы можете заметить, численный перевес закрепляется благодаря минусу от Адоти. Даже двум минусам от Адоти, третий от азарта. Но Сурхан нереальный вполне себе, кстати, я считаю, является игроком, который может затащить ситуацию 1 в четыре. При учете лайфбаров соперника важно понимать, что у соперника, ну, там, 34, 23, 27, 51 мало хелспоинтов, короче говоря. А стрелок, он весьма и весьма хороший, как мне показалось. и попал под прострел. Ну, вот тут, конечно, да, это, конечно, очень плохо, что попал под прострельную линию, в результате осталось всего 16 хп. Тяжеловато. Сегодня играет Нукус? Нет. Сегодня Нукус не играет. Ну, Кус играть будет теперь аж на следующей неделе только. <коспит> Простите, дорогие друзья. Ну что, Сурхан отправляется на девяточку. Ну, с девят... Вот это да. Я даже толком сам азарта не успел увидеть, как он там стоял на желтом. но здорово попал. У тебя микрофон HyperX. Озот, всю мою конфигурацию моего компьютера можно найти в описании. Нет, у меня микрофон не от компании HyperX. У меня микрофон от компании Rode. 11-3. Снайперская винтовка, 2М-ки, Калаш и ФАМАС. Огромный и достаточно серьезный бай у э, команды наманганцев. На последний раунд первой половины Сурхон даре выходит, к сожалению, с неполным бай раундом, однако... Ну, в принципе, ребят с пистолетами достаточно быстро погибли. Бункер единственный, конечно, без девайса, но все-таки пытается еще э, зажать соперника, который находится, в... ну, находился, во всяком случае, под КТ-спауном, ну, где-то там в районе грибов. Ну, и также, конечно, есть Акс, который прикрывает своего товарища по команде, но оба они уже, понимаете ли, да, вот только, хотел сказать, отрезаны друг от друга, и Аксу там в спину, и Адоте, и Папик заходили. Ну, по результату все-таки 12-3. Команда на наманганцев я не скажу, что взяла, кстати, много, вот прям очень много раундов Я считаю, для обороны это вполне себе вменяемое количество как раз-таки раундов Которые нужно забирать, играя за сильную сторону И именно поэтому у наманганцев, как я говорил, должен быть какой-то запас по раундам Так как впереди ожидает половина в слабой стороне И вот в слабой стороне будет довольно-таки тяжело Потому что, как я уже ранее говорил, у коллектива Сурхондарё есть э, стрелки хорошие, уровневые, так скажем, да, тот же самый, например, э, Сурхан, тот же самый ППП, бункер. Да все ребята стреляют достаточно неплохо, э, так что нужно, нужно потеть в любом случае, что одной команде, что другой. Но команде Сурхондарё придется потеть за камбэк, команде на манган нужно потеть за победу на первой карте. ППП, блестящий, кстати, ваншот Сурхан также сделал еще один минус Ну и как результат, у нас все-таки 3 в 2 Но оборона в меньшинстве Правда лайфбары обороны говорят о том, что у них в целом Все неплохо, это, знаете ли, не Опа Это не 10 и не 8 хп совсем Хаешечка И минус джапом, но не с хаешки, конечно А доте один против двоих Ну ситуация Я бы так сказал, конечно, да Для доте очень неприятная но приятное, я думаю, для нас с вами, зрители мои дорогие, потому что благодаря этому Сурхон выигрывают пистолетку, и теперь у них есть экономика, чего нельзя сказать о команде на Манган. В результате чего матч как минимум удлинится и растянется на несколько раундов. Ну, неизбежность, она такая. Посмотри матч, Самарканты Нукус сыграли две карты. Так, это... это... это... это ж о чем? Знаешь, игрука С1.6, комментирую ее, а не левый Бабл Квас. Так, а вот же КС 1.6, разве нет? Сурикат. Я что-то не очень понимаю, о чем вы. И тем более, бабл класс я и не комментировал никогда. 15, простите, 12.5. Я посмотрел на пятерку и сказал немножечко не ту цифру. Господи, YouTube в последнее время что-то лихорадит в плане трансляции, ведения трансляции. Меня периодически отконекчивает от э чата. То есть я внезапно... Внезапно не вижу Вижу, вернее, не все сообщения Нужно периодически страницу обновлять Ну, очередной экономический от намангана. Я не думаю, что сейчас ребята здесь сделают Прям вот что-то из ряда вон выходящее Ну да, Доти сделал энтри фраг по безымянному Давайте я все-таки продолжу его называть Безымянным, потому что то, что он поставил себе В никнейм букву Б Ну, как-то Не сделало его безымянным, потому что Ну, имя Б такое себе Джапа. 100 хп, ну не сильно понимаю на самом деле На что здесь рассчитывает жапа Что кто-то к нему спустится в каналке И он отожмет здесь девайс И затащит раунд Ну вполне, вполне себе возможно Но все намного сложнее Чем кажется на первый взгляд 12.6 6 <клёп> Так, и вот теперь я уже, кстати, обновив страничку, понял и заметил, и догадался, о чем было сообщение. Посмотрите, вчерашние матчи все есть на канале. Да, это касаемо Самарканд Нукус. Сыграли две карты. А, должны были играть три, но я еще в конце вчерашней трансляции сказал, что третья карта не записалась. И поэтому третью карту я не мог прокомментировать, потому что банально ее не было. А, но победила команда Самарканд со счетом 2-1. Акс, даблкилл минус от Сурхана, папик один, и Адоть тоже по одному минусу, но численный перевес за обороной, естественно, и перевес по хеллспойнтам, соответственно, тоже за обороной, да, там у атаки-то всего-навсего 42 хп на двоих. При том, что даже, ну, 52 у Сурхана, грубо говоря, хп, это уже больше. Но внезапно, минус человеку, которого было 70 с лишним процентов здоровья, благодаря стараниям о доте, под девяткой погибает ППП. Ну и остались безымяны вместе с Сурханом. Но здесь, мне кажется, конечно, игроки атаки должны вообще проигрывать, ну, в идеальных Условиях для команды Сурхон Дарё Да, вроде бы как занятие девятки Но тут опять же тайминги Да, вот успеет ли папик Дойти до позиции соперника первеем? Успевает Минус Сурхан и последним в живых остается Безымянный, пытается слайдить Не очень, к сожалению, получилось Сделать слайд Папик разбивается, вообще шикарно, сейчас еще если бы Адоти разбился, это просто было бы комедия, дорогие друзья, представьте, два в одного остались игроки атаки и оба взяли и разбились, ну ладно, не получилось у папика спуститься без потери своего лайфбара, дым прилетел сейчас девятку и это, ой-ой-ой, как плохо! Какой же коварный дым сейчас выбросил безымянный, благодаря именно этому дыму Адоти не понял, откуда ждать соперника. Он думал, что с девятки придет его визави, но нет, на самом деле все совсем не так. Привет, Найф, ты топ-комментатор. Сколько сегодня игр? Приветствую, Урас. Спасибо вам большое, во-первых, за похвалу, а игр сегодня, как и вчера, минимум 4, максимум 6. Ну, вот это первое на сегодня. Нелепый суицид. Согласен. Если бы, кстати, не гибель папика, вполне себе, возможно, наманганцы и выиграли бы этот раунд. А, ребятушки там в чате кто-нибудь, кто сидит на трансляции и не уходит с нее, если вдруг видите вопросик в чате касаемо Самарканда и Нукуса и вчерашнего матча, отвечайте, пожалуйста, ребятам. Просто, ну, видимо, не все осведомлены о том, как это закончилось. Поэтому, ну, чтобы я постоянно просто не говорил одно и то же. Вводите в курс дела, пожалуйста, ребятушек. Black <laughs> Ну, грубоватенько, конечно О, лучшие традиции Fnatic 2000 Уж даже и не помню какого года Восьмого или девятого, что ли Ну, в общем, да, посадили Джапу На шестерку, такой, кстати, раунд Я уже видел однажды на турнире Из Узбекистана Что в очередной раз подтверждает факт того, что <laughs> Смотри, Джапа Китрец Специально запускает соперника Смотри, что делает Минус раз, минус два и еще и по третьему инфа есть, который под девяткой находится. Ну просто блистательный раунд, дорогие мои друзья. Я бы опять же повторюсь, поаплодировал, но нужно периодически переключать игроков. Третий минус от Джапы и все-таки теперь уже засланный казачок, так скажем, команды на манган погибает. Вот оно что значит пропустить себе игрока в спину. Минус от Папика, Акс последний, ну и тут девятку уже... Там вряд ли получится реализовать минус от Адотти. Хотя АКС без минуса все-таки не погиб. Но 13-7. Ну, Саша, если бы у бабушки был, она была бы дедом. Ну, я понимаю, да, я понимаю, что это именно так и работает. Конечно же, что если бы до кобы, история не терпится слагательств, и так далее, получилось как получилось. Но все-таки так хотя бы были бы шансы. Неудачное открытие скрипа, дамы и господа. Ну, сверх максимально неудачное открытие скрипа. Два минуса от Безымянного, минус один от Бункера. Два фрага от Адоти. Ну, Адоти может и может. Вот это да. Еще один минус от Аду. Я не успеваю договорить, Адоти. Нельзя так часто убивать соперников. Комментатор должен успевать это озвучивать, черт возьми. 14-7. Стараниями Адоти и Робса раунд остается за командой на Манган. Четыре минуса сделал Адоти, один Робс. Но манганцы должны знать своих героев, как говорится, в лицо. <звы> Робс. Минус Сурхан. Попытка от папика сделать еще один минус, кстати, оказывается успешной. Ну, и куда-то вылетает один из игроков у команды Сурхон Дарё. Вот вопрос, простите меня. Куда Сурхан отправился сейчас? П Почему он бросил свою команду? Расстроился из-за того, что его убили, но я не думаю, что на лане такое, в принципе, возможно, скорее всего, опять же, проблема с компьютером Минус от джапы по ПППшечке и безымянный с половиной лайфбара, даже чуть меньше половины лайфбара Один против троих с поставленной соперниками бомбой и не зашедшей стрельбой по первому из оппонентов Ну ладно, хотя бы ХП не потерял, минус джапа, нужно забрать еще двоих Неприятный такой дымочек прилетел. И не менее неприятный подшот от азарта. 15-7. Адоти жесткий. Согласен, да. Адоти, на мой взгляд, один из... Вот если брать, допустим, просто такое... Э, такое понимание ситуации, как жесткий игрок из Узбекистана, Адоти определенно заслуживает места в этом списке. Далеко не всех туда можно поместить, но Адоти... Adoti... Но это уж прям точно Шурхан! Шур Шурхан Что-то не то сказал, Сурхан э, Сделал один минус, два минуса от Безымянного Два в ответ, та -та, -та, -та, -та, -та, -та, та та Не успевает же поставить бомбу Какой неловкий момент, как же оно вот обычно бывает Да, когда сидишь, ставишь бомбу И перед тобой соперник выбегает А ты такой с бомбой сидишь И что делать? Неудача Ко куда-нибудь В 2К Что-то не очень понял не очень понял совсем Здорово, дружечка, Кокс, привет Твою мою Ну это совсем Преораздо Робс и Адоти По фрагу Бэшечка, он же безымянный, минус Робс Папик забирает Бэшечку И следом минус Аджапы Акс последний И увы ах, дорогие друзья, на этом заканчивается первая карта. Заканчивается она поражением для команды из Сурхондарь. На манганце выигрывают карту Нюк со счетом 16-8. И мы с вами отправляемся смотреть карту Инферно. Такие дела.